Всем привет! С вами мой друг Панда. Он вам расскажет сочинение, стихотворение собственного сочинения. Оно коротенькое, но интересное. Поехали! Льются соливень, слезы тушат. Пламя из сердца вышло наружу. Вакуум воздуха сжал силы. Иссякла страсть, в душе борьба. Противоречие притворство одолевает и захватывает вены, что током, как по проводам. Гармония признания потеряно, все в масках, маскарад и пляски. Друг другу улыбаясь, в уме шлем далеко. Любовь к себе у каждого, а искренность зажата. До дне добра карабкается вверх, а руку... Подадут лишь те, кто настоящие, без фальши и притворства. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Увидимся с вами в новых видео. Спасибо за внимание.